Здравствуйте, дорогие друзья! Я приветствую вас на сегодняшнем нашем, на сегодняшней нашей встрече, на сегодняшнем эфире. Я очень рада вас приветствовать! У нас сегодня с вами интересная тема. Будем говорить про деньги. А я тогда представлюсь немного, чуть-чуть совсем расскажу о себе, чтобы сильно много не загромождать эфир. Меня зовут Калантерная Анна. Я психолог по образованию своему и по призванию, и по жизни. Я закончила Одесский государственный университет, факультет психологии в далеком, в прошлом веке, в 1996 году. Мне 48 лет, и за моими плечами огромное количество проведенных тренингов. Тренингов личностного роста и бизнес-тренингов. Мне кажется, что я их провожу всю жизнь, но это, конечно же, не совсем так всю сознательную жизнь. И э, я являюсь автором и ведущей трех очень сильных марафонов, которые сейчас проходят в Инстаграм. Это марафон расширения финансового сознания который я провожу вместе с Леной Блиновской. Это марафон ⁇ Финансовый ключ ⁇ Энергия ⁇ и марафон ⁇ Финансовый ключ ⁇ Навыки ⁇ Вот такие три марафона, каждый длительностью в один месяц. То есть это довольно серьезная, обширная работа с практическими занятиями. И я вам сегодня буду рассказывать, из чего же состоит вот это вот этот навык накопления и пользования деньгами, да? потому что это такая большая серьезная обширная тема, двумя словами особо и не скажешь. Я всегда говорю о том, что все марафоны я пишу для себя, про себя и, собственно, как и родились эти марафоны, про, в первую очередь про расширение финансового сознания Сначала в первом варианте этот марафон назывался "Перепиши денежный сценарий", свой денежный сценарий. Потом он уже претерпел изменения. Я в девяностом году родила дочь, и это было довольно сложное время для многих из нас. Для тех, кто жил в 90-е годы, для тех, кто был взрослым уже в 90-е годы, не дадут мне соврать, что это время было довольно непростое. И для меня это время было особенно каким-то таким тяжелым, потому что это был такой перелом. Я входила в взрослую жизнь. И чтобы долго не рассказывать, не объяснять, не говорить, я оказалась просто в бедности. Мне тяжело об этом говорить, но это действительно так. Это было время, когда я оказалась в очень тяжелом бедственном положении. Ну, не только я, вся семья. Мама у меня была учительница в школе, работала, муж у меня учился. Был студентом, ну, в общем, как-то всем было очень тяжело. Бабушка-пенсионерка, дедушка-пенсионер. И вот как-то так все это было очень болезненно и тяжело, и неприятно. И, протянув вот это вот через десяток лет, вот это вот состояние, чуть больше, чем десяток лет, я развивалась. Как специалист, я развивалась как психолог, я окуналась в какие-то бизнесы и пыталась что-то делать. Но, тем не менее, мне не хватало каких-то очень важных вещей для того, чтобы действительно стать выйти хотя бы в нормальное финансовое состояние. Я не говорю уже там в богатстве каком-то. И со временем, когда уже совсем меня эта ситуация Начала угнетать, я стала задавать вопросы: в чем же причина, в чем кроется причина именно того, что, почему я бедна, несмотря на то, что у меня приличное образование, хорошая работа, и вроде бы как в равных условиях с другими людьми живу, но тем не менее я никак не могу вырваться из бедности. Я тогда начала этот вопрос изучать именно с психологической точки зрения, я на сегодняшний день могу сказать, что я хакнула мышление бедности хакнуло мышление богатства. Да? То есть я понимаю теперь, где кроются причины и что нужно делать. И тут, возможно, я кого-то из вас разочарую. Рецепта такого, чтобы вот так вот его дать по щелчку и сказать вот «Будешь делать это, и станешь богатым». К сожалению, нет. Это кропотливая работа над собой для того, чтобы выдавить из себя рыба по капле, <связать> <связать>, да? для того, чтобы выдавить из себя вот это вот мышление бедного человека, э, немного и заменять его мышлением богатого. Это не только мышление. Я сегодня буду, э, буду вам рассказывать. Да? Мы на очень интересном с вами сейчас марафоне находимся, который называется э, Марафон мечты, да, и куда? без денег про мечты думать. Деньги — это очень важный аспект, безусловно. Деньги очень сильно облегчают жизнь. Хотя деньги — это не единственный инструмент для приобретения счастья, и не единственный, уж точно не единственный инструмент для осуществления мечты. Но о деньгах, конечно, о деньгах, о деньгах я буду говорить сегодня много. Там задали интересный вопрос и не один про то, как же обрести вот это вот мышление о богатых. И я я сейчас попытаюсь все-таки найти этот вопрос, он мне очень понравился. Но я вам сейчас дам практическое задание на размышление. Можете прямо записать это в качестве вопроса себе для того, чтобы это Дало какой-то эффект определенный для вас. Я сталкиваюсь с тем, встречаюсь с тем, что сейчас очень много разных марафонов, которые посвящаются денежному мышлению, богатству и так далее и тому подобное. И если вы придете на какой-то из марафонов, на любой, то первый вопрос, который вы там услышите, скорее всего, чаще всего, будет звучать. Приблизительно так: зачем вам деньги? И вот тут я поговорю о первом таком психическом свойстве человека да, свойстве психики. Когда вы слышите вопрос, зачем, то сразу же всплывают такие слепые пятна, которые есть в вашем подсознании, касающиеся этой темы. То есть, если вас спросить: зачем вам деньги, то как раз вот эти вот белые пятна и начинают заполняться. То есть, если человек приходит на семинар, который касается денег, то, скорее всего, скорее всего в этом вопросе у него есть какой-то пробел, который он бы хотел изменить, есть какие-то вещи, которые он хотел бы улучшить. И поэтому что делает сознание? Оно тут же начинает закрывать нужду. То есть то, вот где Тонкое место, да? Ну, чаще всего тоже утрированное, я сейчас скажу, это как желание, что зачем тебе деньги? Тачка, дачка и собачка, да, вот такая есть, такое выражение есть. А я вам задам сегодня другой вопрос. Подумайте над ним крепко, и звучит он так. Вот запишите, его сформулируйте ради чего мне деньги? Ради чего мне деньги? Вот напишите его на листе бумаги и оставьте в каком на каком-то видном месте, и возвращайтесь к нему в течение недели время от времени. Понятно, что закрыть какие-то потребности. Я об этом на марафонах рассказываю много. С разных сторон об этом говорю. А вот когда вы задаете себе вопрос, ради чего, то это уже знаете как взгляд немножко за другую сторону, более объемный такой. То есть э, ради каких жизненных целей? Возможно, ради реализации вашей миссии или ради чего-то очень важного и очень вам дорогого? Подумайте над этим, и у каждого человека это будет свой ответ. Я благодарю вас за теплые комментарии. Спасибо вам большое. Еще мне задавали вопрос в комментариях, что означает громко думать. Да, я хотела сейчас здесь добавить, что громко думайте над этим вопросом. Что значит громко думать? Это значит возвращаться к этому вопросу снова и снова. Не думать вслух, а.. Подумали чуть-чуть и не отбросили это, а подумали потом еще раз. Думать в течение дня, возвращаться к этому вопросу, с разных сторон на это обратить внимание. И тогда э, можно еще попросить Вселенную дать вам ответ на понятном вам языке, и вам эти ответы начинают приходить. Э, всем этим навыкам получать ответы от Вселенной. Э, получать ответы из своего подсознания. Всему этому можно научиться, я с успехом это делаю на своих марафонах. Кстати, сейчас проходит мой бесплатный марафон, который называется «Займись собой». Вы можете у меня в профиле на него подписаться и проходить. Он совершенно бесплатный. Вы там уже многому научитесь. Но сегодня про деньги. Я вам дам сегодня некоторые законы финал... работы финансового потока, как это происходит во Вселенной. Вы их, когда примете к сведению, вы уже э, сделаете шаг в развитии над собой. Если вам будет что-то непонятно, если вы будете чему-то сопротивляться, приходите на, рафон, на мои марафоны, вы получите все ответы. Так, я все-таки попытаюсь найти этот вопрос, он очень. Красиво сформулирован был. Как расширить свое финансовое сознание, чтобы можно было туда поместить любую сумму без ограничений. Елена Заренко 7 задала этот вопрос. Хороший вопрос. Я начинаю вам на него отвечать. А смотрите, почему-то. Мало кто об этом говорит. Ну, мне кажется, что никто вообще об этом не говорит. Но финансовый поток — это же такая обширная, огромная тема, и рассказывать его с точки зрения э, только своего понимания — это, на мой взгляд, не совсем верно. Я сначала написал один марафон, потом второй, потом третий, и не исключено, что еще последует еще один марафон, а то и не один по расширению финансового, да, в общей цели по финансовому потоку. Смотрите, первый аспект это финансовое сознание, то есть вот это вот пресловутое мышление вернее, не мышление, а именно осознание, осознание себя во взаимоотношении с деньгами. Это поведение взрослого, зрелого человека по отношению к деньгам. Но, к сожалению, нас, детей Советского Союза, не учили быть зрелыми по отношению к деньгам, потому что было выгодно, чтобы люди подчинялись руководящему составу страны, да? чтобы они не были свободными, чтобы они жили от зарплаты до зарплаты, чтобы они были ограничены в средствах. И поэтому вот этого сознания, к сожалению, у большинства людей, мне кажется, наверное, 99,9% просто неоткуда им было взять. Были люди, которые сами развивались каким-то образом. Возможно, генетическая память, возможно, Дедушки-бабушки их научили вот этому сознанию. Но наш совковый менталитет, который тянется, протянулся почти сто лет и еще будет давать отклик на часть поколения наших детей и, возможно, и на наших внуков, вот с этим нужно работать. Поэтому первое, с чем необходимо работать, это сознание. Это про то, где деньги находятся, как к ним относиться как с ними обращаться, и это чистая психология. Следующий аспект финансовый – это энергия. Это про то, какой силой обладают деньги, куда эту силу направлять, откуда эту силу можно черпать, где эта сила рождается, как ей пользоваться. Да? То есть это другой аспект психологии энергетический. Следующий аспект – это уже навыки. Это про то, как жонглировать эту энергию, как ее использовать, какие привычки внедрять, от чего отказываться, на что обращать внимание, по каким сторонам смотреть, на что не обращать внимание, за что браться и так То есть это уже такой следующий шаг, следующий уровень следующий уровень о котором я еще никогда не говорила на сегодня я скажу в первый раз но это есть из песни слов не выкинешь это эзотерика хотя я очень далека от этого но тем не менее это есть это всякие фальшуи нумерология астрология магия там и так далее тоже в этом что- то есть да то есть совсем от этого отказываться отбрасывать это, ну, как мне кажется, в современной нашей жизни как-то оно... Ну вот есть оно и есть. Вот. Хотя я далека от этих вещей. Тем не менее есть же люди, которые начали носить монетки в кошельке, да, и у них там, например, что-то что улучшилось в их жизни. То есть вот к эзотерике относятся всякие такие вещи — приметы, обычаи и так далее. И следующий э, уровень это инструменты. Инструменты это самая заземленная, самая приземленная часть, которая сейчас очень много в интернете. Это реальные э, конкретные финансовые инструменты. Э, это инвестирование, это э, способы приумножения денег. Но тут надо быть тоже очень аккуратным с этим, потому что огромное количество людей, которые являются мошенниками, которые вовлекают в эти якобы инвестиционные компании. То есть тут тоже надо очень внимательно к этому относиться, что делать для того, чтобы не попасть, для того, чтобы не оказаться жертвами мошенников. Написала девушка комментарии, что, к сожалению, вот она попала. Она вроде бы вступила в инвестиционную компанию, но потеряла большую сумму денег. Поэтому с этим тоже надо очень-очень аккуратно. И вот только когда вы прокачиваете хотя бы три из этих частей финансового сознания, финансового потока, вот тогда уже можно говорить о том, что у вас выстраивается более или менее целостная картина. Я веду марафоны на сегодняшний день по трем темам: это сознание, энергия, навыки, по инвестированию огромное количество в открытом доступе в интернете много информации и по эзотерике. А уж по эзотерике вообще очень много. Я как, мне довольно часто задают вопрос, Аня, как ты относишься к астрологии, Аня, как ты относишься к нумерологии, и я на это отвечаю всегда так. Я отношусь к этому с уважением, но я этим не пользуюсь. <laughs> Как-то так. А ну поставьте-ка, пожалуйста, плюсик. Мне просто интересно, есть ли тут люди, которые лю любят астрологию и нумерологию, и э, минус те, кто относится к этому ну, так. Как, ну, скептически, да, я не хочу говорить, как я, я скорее <смех> нейтрально отношусь. Вот. Мне просто интересно влияние э, звезд на вашу жизнь. И вот смотрите, когда вы уже проработаете как минимум первых три пункта, ага, довольно большой отклик, многие люди относятся к этому положительно. Ну вот, вот я думаю, что вы понимаете, о чем я говорю, да? То есть... Э, не нужно сбрасывать со счетов и эти знания в том числе. Если э, это кому-то помогает, значит это в чем-то работает. Видите, как, как вас много. А, ну что, давайте я вам расскажу, из чего же состоит финансовый поток. Если э, его разбирать, из каких же составляющих. И первая составляющая — это сознание. Я вам немножко приоткрою из каждого марафона, приоткрою, что же в каждом марафоне можно изучить, как это можно применить. Вот. И потом с удовольствием отвечу на ваши вопросы. У вас были чудесные вопросы, их было очень много. Я, честно говоря, не уверена, что нам хватит времени. Посмотрим. Итак, сначала это сознание. Это марафон расширения финансового сознания главная идея, главный лозунг этого марафона, что деньги нам не выдают окружающие нас люди. Деньги рождаются внутри нас, и они появляются из идей, из решительности и из действий. Запишите этот лозунг, запишите этот пример для того, чтобы громко над этим думать. да? Это значит обращаться к этой идее. Даже если вот вам сейчас эта идея, например, ну так, вы к ней скептически относитесь. Что значит «деньги нам не дают»? Что значит «деньги приходят изнутри»? Я же не рожаю эти деньги, да? Как это? Мне деньги выдают в качестве зарплаты или в качестве гонорара, да? То есть если вам эта идея заходит сейчас вот так, то есть идет сопротивление некоторое этим словам, вы оставьте это. Вы запишите и вернитесь к этой мысли через некоторое время. И спросите себя «А что, если это действительно так? А как это может быть?». И тогда вам ответы начнут приходить. Ну, очень интересно работает вот этот способ громко думать. Так вот, из чего, с чего это начинается? Сознание Начинается с того, когда вы слышите слово «деньги», какие мысли, какие эмоции у вас возникают. Какой шлейф за этим словом идет за вами? Да? Вы слышите слово «деньги». И первый всплеск эмоций, какой у вас происходит. Близко это вам или это далеко от вас? Приятно это для вас слово. Или у вас мысль такая, что деньги нужны для того, чтобы закрыть долги, или решить какую-то возможную ситуацию неприятную. Или деньги — это средство для того, чтобы созидать, чтобы сделать что-то большое и так далее. То есть вот это вот... Первое — это какой шлейф? тянете за словом «деньги», когда вы о, нем, о них думаете. Пардон. Следующий аспект в сознании – это то, какое окружение рядом с вами, какие люди вас окружают, как они деньгами пользуются, как они к деньгам относятся, какой они подают вам пример, пользуетесь ли вы этим примером, берете ли вы этот пример или вы осуждаете. Ваших друзей или близких, или знакомых. Да, какой сценарий чаще всего проигрывается у Вас перед глазами, когда э, Ваше окружение общается с деньгами? На это тоже стоит обращать очень пристальное внимание, потому что на подсознательном уровне это все влияет и на Вас, на Ваше поведение в том числе. Следующий э, пункт – это «каковы ваши финансовые цели?». Вот это вот тоже очень интересный момент, э, над которым мы работаем в нескольких марафонах. Я несколько раз задаю этот вопрос про финансовые цели. Что вы хотите? Что вы хотите получить э, в итоге? И очень частый ответ, что «мне денег нужно побольше, чем больше, тем лучше. Или еще очень распространенный ответ ⁇ миллион долларов. На самом деле для человека это очень размытое понятие. Очень такое понятие неконкретное. Даже миллион долларов ⁇ это тоже очень неконкретное понятие. Почему не миллион сто? Почему не 900 тысяч? Да, Почему именно миллион? Потому что цифра красивая, потому что ее в кино показывают чаще всего. Ну вот как-то так. И вот с этими вот финансовыми целями тоже стоит поработать и обратить их, на них внимание. То есть побольше это не цель. Цель должна быть конкретной, почему, для чего, что вы с этими деньгами будете делать. А вот следующий уже этап, следующий аспект, это «каковы ваши желания за этими финансовыми целями? Как вы хотите жить? Как вы будете жить, когда у вас Появится этот самый миллион. Кстати, вот знаете, еще одна такая распространенная ошибка: многим людям кажется, что миллион это много. На самом деле миллион это довольно скромная сумма, правда? Вот подумайте, если пересчитать это на какие-то конкретные вещи. Это более не менее приличный дом. Я сейчас про Одессу говорю, да, я даже не про Москву. И хорошая машина, все а это же еще нужно обслуживать. Дом через какое-то время нужно будет ремонтировать, машину нужно, кроме того, что заправлять, еще и чинить и так далее. То есть миллион, он очень быстро как-то вот может улетучиться. Поэтому ставить себе за самоцель э, стать обладателем миллиона, это, это знаете, такая микроскопическая цель. Вот пусть у вас этот миллион будет как, как неразменная монета, да? как пусть он у вас Всегда только приумножается, никогда не заканчивается. Вот это уже более не менее такое вот похвальное стремление, скажем так. Так вот, очень многие люди даже не могут сформулировать, как они будут жить, что они будут себе позволять, что в их жизни изменится, когда они достигнут этих своих финансовых целей. Здравствуйте! Дорогие. Следующий аспект, который идет за финансовыми целями, это ваше отнош... ощущение себя в финансовом поле. То есть это то, какие комплексы и ограничения приходят или обнаруживаются тогда, когда вы себя начинаете выдвигать на другой финансовый уровень. То есть вот была у вас зарплата условно там 500 долларов, и вдруг вы начали, вдруг ваша зарплата оказалась там 2-3 тысячи долларов. Как вы будете ощущать себя с деньгами этими? По каким магазинам вы начнете ходить? Появятся ли у вас какие-то комплексы или наоборот, возможно, исчезнут у вас какие-то комплексы? или зарплата в 500 долларов вы идете например в магазин который по вашим ощущениям может быть для вас ну, дорогим да в кавычках как вы там будете себя чувствовать вам будет там комфортно или вы будете себя чувствовать там неловко вот это вот ощущение себя выискивание вот этих вот комплексов и ограничений это тоже относится именно к сознанию к осознанию себя и следующий пункт за этим – это, естественно, страхи и ограничения. Когда увеличатся доходы, тут же появляются, ну тут же, не у всех и не всегда, но у очень многих, особенно у детей из Советского Союза, у людей из Советского Союза выходцев, особенно у наших родителей и бабушек, и дедушек, это страхи, как бы чего не вышло. Да, во-первых, если он богатый, значит он вор, это у нас тоже красной нитью через наше сознание впитывалось и воспитывалось, что честный человек никогда не может быть богатым. И такие вот страхи, что если у меня будут большие деньги, то на меня нападут бандиты, у меня все украдут, это опасно для жизни и так далее, и так далее. Я не хочу, да, сейчас рассказывать о том, какие страхи и комплексы бывают. А вот, но э, страхи ограничивающие убеждения, ограничивающие убеждения, какие бывают, что да, это все хорошо, например, страхов нету. Да, это все хорошо, но большие деньги получить невозможно. Или их невозможно получить быстро, или э, я не могу, или я не способна, или я не в том возрасте, или. Я, ну, у меня нет знаний, и так, или у меня нет первоначального капитала, тоже очень распространенно ограничивающие убеждения, и так далее. То есть, поиск этих ограничивающих убеждений это тоже довольно большая работа, потому что для того, чтобы эти убеждения расширить, их нужно сначала найти то, что вас ограничивает, так же, как и страхи. Вот, видите. Выплывает, я недостойна. Каждый достойный денег полно у вселенной. Я вам чуть-чуть попозже об этом еще расскажу. Следующая очень интересная тема, очень важная, которую. Многие недолюбливают, когда слышат от меня это впервые, но я там, знаете, как режу вдоль и поперек по этой теме. Это энергия долгов и энергия кредитов в обе стороны, когда вы должны и когда вам должны. Это финансовая черная дыра. Это то, что вытягивает, то через что уходит финансовая энергия. И поэтому кредитами, меня спрашивает Аня, так что кредитами нельзя пользоваться? Кредитами можно пользоваться, это финансовый инструмент. Но ими можно пользоваться тогда, когда ваше финансовое сознание находится на определенном уровне. Научитесь сначала к этому относиться хладнокровно и ответственно, и тогда этим можно пользоваться. Но очень часто большинство людей... По статистике банковской 95 процентов людей которые берут кредит оказываются в тяжелых потом э, в тяжелом таком материальном положении когда они становятся рабами этого кредита Потом берется кредит на кредит особенно когда берется кредит на развитие бизнеса это ну, еще раз повторюсь это все инструменты этим можно и нужно пользоваться только нужно иметь определенную степень сознания для того чтобы в это вовлекаться очень интересная тема крутейшая приходите на марафоны расширение финансового сознания и другие следующая тема это финансовая ответственность и магнит денежной энергии. Деньги идут к деньгам. Вы это знаете, наверняка слышали. Уж в детстве так точно. И в этом что-то есть. Это когда ваше сознание уже перестраивается таким образом, когда вы начинаете мыслить категориями, когда деньги начинают к вам прилипать и притягиваться. Вы сами становитесь денежным магнитом. Но это только тогда, когда ваше сознание уже на это настроена. Если я успею ответить на там «был один интересный вопрос», то я вам пример покажу. Следующее – это «разрушающие и созидающие мысли». Тоже был вопрос на эту тему. Как нужно думать или что нужно говорить для того, чтобы деньги приумножались, или что нельзя категорически делать для того, чтобы деньги не терять. Я на это говорю так. Следите за своими мыслями, следите за своими эмоциями, словами и поступками. Я за экологичность. Потому что, безусловно, вам встречались люди, которые являются финансово обеспеченными, и вот казалось бы, что этот человек со всех сторон такой редиска, да, но денег у него огромное количество. И вот я тоже так хочу. Знаете, я за гармонию, и за баланс, потому что неизвестно, чем этот человек расплачивается: здоровьем, своим мироощущением, счастьем, своим уровнем проживания жизни, именно внутренним состоянием. Я за то, чтобы баланс был везде. И так можно. Вот, поэтому совершенно однозначно. Люди расплачиваются деньгами часто за свои дурные слова, дурные поступки и так далее. Следующий аспект — это транжиринг и инвестирование. Что, отлич... что такое транжиринг, что такое инвестирование, чем одно от другого отличается, особенно если речь идет о себе. Я тут два слова скажу. Тоже был вопрос у вас в комментариях на эту тему и не один. Смотрите, инвестирование это тогда, когда вы знаете, как вы будете пользоваться плодами того, что, ну, на что вы тратите деньги. Если вы покупаете себе красивые, дорогие, хорошие сапоги, то это может быть инвестированием потому что у вас будет хорошая походка, легкая, это благоприятно скажется на вашем здоровье. Как ни крутив, принимают все равно по одежке, вы будете создавать хорошее впечатление в этих сапогах. Кроме того, они вам долго прослужат, они долго не выйдут из моды и так далее. Там с расстояния 300 метров будет видно, что это дорогая обувь и так далее. То есть это можно сказать, что это может быть инвестирование. А если вы покупаете пятидесятую пару каких-то дешевых там, китайских сапог, да, то это может быть транжирингом. скорее всего, может быть транжирингом. Хотя это тоже может быть инвестирование в определенных случаях, в каких-то там конкретных видах деятельности может быть. Вот. Например, у меня есть подруга, которая часто выступает на каких-то праздниках, ей нужно иметь много разных костюмов, которые нужно часто менять. И вот она предпочитает купить какую-то дешевую обувь для того, чтобы там надела и выбросила, грубо говоря. И, естественно, у нее много таких всяких вещей. Ну и это как пример. Это инвестиция в ее работу. И так далее. Это касается абсолютно всего. Следующий пункт – это финансовый баланс. Это то, на каком уровне вы находитесь, уровне сознания, как переходить из одного уровня на другой, как этого баланса придерживаться, как оставаться в потоке и так далее, и так далее. Это все, что относилось к теме. Финансовое сознание, и как его расширять, вы можете узнать на марафоне расширения финансового сознания. Следующая тема это финансовая энергия. Это марафон финансовый ключ, который я провожу одна. Он так и называется финансовый ключ-энергия. И вот тут лейтмотив этого марафона. Это деньги, это не бумажки с цифрами, а деньги это внутренняя созидающая энергия. Пока вы к деньгам относитесь, как к бумажкам цифрами, пока вот до тех пор деньги и будут для вас являться материальным объектом. И, соответственно, они приходить к вам не смогут, потому что это объект материальный. А как только вы поймете, что это энергия, соответственно, и они тогда и начнут создаваться внутри вас, рождаться внутри вас. И вот, что я рассматриваю на этом марафоне. Там тоже по этому поводу был Вопрос, сейчас я его зачитаю, я хочу на него ответить. Вот он сейчас очень, очень, кстати, будет. Как поверить в то, что деньги – это энергия, и можно получать их не работая? Смотрите, тут не поверить нужно, а тут нужно понять это. Пока вы воспринимаете деньги, как бумажки с цифрами, то вы и ожидать их будете от людей. Вот как в первом марафоне, да, вы будете ожидать, что вам они будут выдаваться каким-то образом. А когда вы начнете понимать, что эта энергия, это взаимообмен, Сразу же у вас начнет приходить эквивалент. Возможно, не всегда это будет выражаться этими бумажками, возможно, это не всегда будет выражаться этими цифрами, но э, вы будете э, этот энергообмен будет приходить к вам в виде того качества жизни, как вы хотите. Оно будет, начнет приходить к вам самому. Но опять-таки нужно еще помнить то, что для того, чтобы энергия возвращалась, нужно сначала научиться ее вырабатывать. Это как вы можете делать своими мыслями, своими поступками, своими действиями. То есть для того, чтобы энергия создалась, должно что-то произойти. Ну, как минимум, для того, чтобы получить тепло, нужно зажечь костер. Просто так из ничего костер сам не вспыхнет. Да? То есть нужно приложить, совершить какое-то действие. То есть если вы будете просто лежать и медитировать, Хочу денег, хочу денег, пусть они на меня упадут с неба. Ну, такое. Ну, я к этому отношусь. Хотя падают же люди, выигрывают люди в лотерее. Но тут, знаете, другой очень интересный аспект. Как говорится, вот с точки зрения математики, с точки зрения больших цифр, в лотерее не выигрывает никто. Никто и никогда не выигрывает в лотерею. А те люди, которые выигрывают, это исключения, которые подтверждают это правило. То есть по теории больших цифр. Так, я в начале года загадала машину, хотела купить, машина пришла от родителей в подарок. Я это приняла вопрос. Подарки в таком виде это правильно, а чего нет? А, а что не так? Прекрасно, я только поздравляю и, и радуюсь. Так. Я очень надеюсь, что я ответила на этот вопрос. И давайте я вам расскажу, что же я рассматриваю на этом марафоне и что даю. Первое, о чем я говорю, еще не говорю, нет, уже, уже говорила, писала пост на эту тему. Я рассматриваю понятие финансовой емкости. Это тот объем денежной энергии, именно энергии, не денег, а именно денежной энергии, которая способна вместить сознание каждого из нас. И это очень такая вот, у каждого этот объем свой. Кто-то может вместить в свою голову миллионы, кто-то может вместить миллиарды, а кто-то больше там нескольких тысяч вместить не может. Это может меняться, это сознание может меняться в разные стороны. Но вот эта энергетическая емкость, вот эта финансовая, это один из самых важнейших аспектов, с чего, собственно, и стоит начинать. Я вам приведу пример. Например, для кого-то 50 рублей может быть совершенно незначимой суммой. То есть, если вы потеряете 50 рублей, то вы, возможно, этого даже не заметите. А бабушка, которая получает пенсию, например, 10 тысяч, примеру, да, для нее 50 рублей это уже такая ощутимая сумма, значимая сумма. Она расстроится, если она их потеряет. А бомж, который нашел 50 рублей, он, возможно, будет радоваться, что ему невероятная удача произошла с ним. Да? То есть сумма одинакова, а емкость у каждого человека разная. А для кого-то 50 рублей это вообще, ну, человек даже не подумает об этом. Так, это вот первое. Значит, что же, из чего состоит финансовая емкость, из каких частей, да, она делится на три таких подчасти. Первое ⁇ это что в нашем воображении мы способны реализовать. То есть, когда у вас... Крутится в голове какая-то сумма, например, да, это э, то, как вы этими деньгами можете распорядиться в качестве реализации каких планов. То есть, если вы ограничены покупкой чего-то там для себя, ну окей, это тоже ваша определенная емкость, но вы ограничиваете себя только вот этими вот понятиями. Например, э, Давайте опять вернемся к нашему любимому миллиону. Вот Хочу миллион для того, чтобы купить машину, дом, возможно, там еще что-то, отдать долги. Есть один из моих любимых анекдотов. Что ты сделаешь, если выиграешь миллион? Отдам долги, остальные подождут. Так вот, кроме этого... Есть же еще другие аспекты э, вот этой финансовой емкости, которые могут снизить э, ваше э, реальное положение вещей да? ваше реальное отношение с деньгами то есть у вас вы можете мыслить до такого уровня можете мыслить до миллиона например а распоряжаться этим миллионом не можете почему потому что у вас есть еще два других, аспекты непроработанных. Это качество убеждений. Следующий пункт убеждения. Я уже об этом говорила. Мы это прорабатываем еще раз при помощи других упражнений, с помощью других способов. То есть ограничения бывают. Ой, убеждения бывают ограничивающие, убеждения бывают расширяющие. То есть мы заменяем ограничивающие убеждение на расширяющие. Я тут еще хочу подчеркнуть, мы не боремся и не убираем, а мы одно заменяем другим. Это важно. Восхитительно выглядишь. Большое спасибо! Мне очень приятно. Я очень много для этого делаю. Следующий момент – это понятная сумма. Это тоже очень важный фактор, и он исключительно про финансовую емкость, про финансовую энергетическую емкость. Это понятная сумма. Что значит понятно? Вы можете понимать, как распоряжаться той или иной суммой только до определенной цифры. А потом наступает такой момент, когда вы перестаете понимать, что с этим делать. Что с этим делать? Как я уже приводила пример, если вы не понимаете, чем отличается для вас 900 тысяч долларов от миллиона долларов, то тогда миллион является для вас непонятной суммой. Или вы не можете отличить, чем, э, ш, как, в чем разница между 10 миллионами и 20 миллионами. Вы так теоретически понимаете, что это в два раза больше возможностей. А каких именно возможностей? Чем отличаются 10 миллионов от 20 миллионов? Вот если вам эта разница понятна, тогда я вас поздравляю, у вас еще выше вот эта вот финансовая емкость. А если вам это непонятно, тогда над этим нужно работать. И мы это делаем на марафоне финансовый ключ энергия. Еще бывает так, что клиентов много, тело сопротивляется и даже двигать не хочет. Как это проработать? Ну вот да, это ваше сопротивление нужно. Слушайте, ну, это не, не всегда э, относится именно к нежеланию получать деньги. Тут, возможно, вам нужно поработать над э, делегированием. Э, я попрошу сейчас моих менеджеров, отметьте, пожалуйста, этот вопрос как интересный. То есть, смотрите, если у вас есть клиенты, теоретически вы денег хотите, а если тело сопротивляется, значит, вы себя перегружаетесь. Научитесь делегировать. Это один, вот, кстати, из самых важных секретов. Когда вы начинаете делегировать свою деятельность, вы начинаете в разы больше зарабатывать. Очень понятно стало? Благодарю. Да, я вас благодарю за то, что вы даете обратную связь, и за то, что вы понимаете. Мне задали вопрос сегодня, что делает меня счастливым, ну, что-то такое. Меня э, вдохновляет и делает счастливой э, ваши успехи. То есть это говорит о том, что мой труд не проходит даром. Вот я делаю для вас что-то, я вам объясняю, я вам рассказываю на пальцах. И вы делаете над собой усилия, у вас что-то происходит, что-то новое. У вас Вы машины покупаете, у вас э, становится счастливая жизнь. там Девочки выходят замуж и рожают детей. Прекрасно! Значит, я живу не зря. И это меня вдохновляет на то, чтобы я писала новые новые тренинги. Так, собственно, родился... Тренинг займись с собой, который выходит совершенно бесплатно. Меня спрашивает Аня, почему? Потому что это мой социальный проект. Я могу себе позволить выпустить марафон бесплатно. Я зарабатываю, слава тебе, Господи, так, что я могу сделать бесплатный проект, социальный для вас. За ваши теплые слова. Так, следующее, значит, про финансовую емкость мы с вами поговорили. Еще один отличный вопрос, тоже попрошу, отметить его, пожалуйста. Если у меня есть деньги, и они постоянно приходят увеличиваются. Но у моего мужчины пустые карманы денег меня это раздражает. что делать? Займись собой, оставьте своего мужчину в покое. Вот это марафон, который в котором через слово займись собой. Сделайте свою жизнь счастливой. И мужчина, и вы тогда будете счастливы со своим мужчиной. Вот как-то так. Научитесь принимать своего мужчину таким, какой он есть. Так, следующий аспект это знакомство со своей персональной финансовой энергией. Я сейчас, знаете еще что скажу? У нас с вами подходит время немножко к концу. Но я пока не закончу, я буду все-таки эфир, я продолжу эфир. Вот. Поэтому не переключайтесь возможно, придется остановить видео, но я э, закончу. Я вам расскажу все, что я хотела рассказать. Так вот, э, следующий аспект это знакомство со своей персональной э, финансовой энергией. В каждом человеке это своя персональная финансовая энергия. Есть много разных упражнений на то, чтобы с ней познакомиться с ней подружиться, быть с ней на одной волне. И ваша внутренняя финансовая энергия, поверьте, знает практически все ответы на все ваши вопросы. И где взять деньги, и где находится та сумма, которая мне необходима, и как создать бизнес, и как раскрутиться? Она знает все ответы. Но наше сознание, наше подсознание оберегает нас от всяких разных попыток выйти из зоны комфорта да, и поэтому э, вы можете сделать упражнения при помощи которых вы до да, этих истин да, беретесь сами не я вам это все покажу все это в ваших руках я даю инструменты пользуйтесь вы берете используете и получаете результат так Аня, почему, когда зарабатываю, я продаю доходу мужа. Потому что вы слишком друг на друга зациклены. А если бы вы были счастливы каждый сам по себе, но ну, в паре, да, я не говорю, что это должно быть, ну, то есть я, я не говорю о том, что люди должны быть разъединены, да? будьте вместе. Но будьте счастливы, ваша опора должна быть вы на себя. Вот тогда у вас будет все прекрасно в обоих. Как получить эти инструменты, приходите на мои марафоны. Так. итак, значит, знакомитесь со своей персональной финансовой энергией. Дальше. Это финансовая емкость, о которой я вам много рассказывала уже. Вы получаете инструменты, как эту емкость расширить, увеличить. Следующая это тема, как войти в финансовый поток, потому что нужно еще тоже уметь его уловить, войти в этот поток и с этого потока не соскочить. Тоже это очень интересная вещь. Следующая тема это подключение к финансовому энергию. Финансовой энергии, то есть где черпать вот это вот зернышко, да, за которое можно ухватиться, чтобы чувствовать себя в этом потоке. Вот как цепляться за этот эгрегор для того, чтобы из этого потока не упадали? И все это про психологию. Вот тут вот никакой эзотерики вообще совершенно нету. Тут исключительно психология, я еще раз обращаю на это внимание, потому что я психолог с девяноста, 90... я с девяносто -го года работала психологом уже. И с 96 шестого я получила диплом, я уже была дипломированным психологом. Так что мой стаж работы огромен. И поэтому никакой эзотерики, но иди глядишь меня вовлекут в лагерь нумерологи с астрологами. И следующий марафон, который вот выходит вместе с марафоном «Финансовый ключ энергии», называется «Финансовый ключ навыки». Вот тут вот уже тоже часть психологии, но уже совершенно с другой стороны. И принцип этого марафона – это деньги – самый легко восполняемый ресурс. Вот легче, чем восполнить ресурс денег, нету в этой жизни абсолютно ничего. Вот это правда. Деньги повсюду. Другое дело... Вот основная сложность, на самом деле, у каждого человека — это исключительно в величине этого, получения этих денег. А величина зависит исключительно вашего внутреннего состояния. Несколько вопросов было по поводу того, что «я стесняюсь назвать цену за свои услуги, приличную цену. Я там говорю самый минимальный минимум, вообще мне страшно об этом поговорить. Для того, чтобы это проработать, нужно проработать свои страхи, потому что за этим я стесняюсь назвать цену. Это не стеснение. Стеснение заключается в страхе, например, быть отвергнутым или, например, Остаться без куска хлеба. Если скажу там завышенную сумму, то ко мне перестанут приходить люди. На каждый товар есть свой покупатель, есть на каждую сумму, на какую вы скажете, к вам придут люди, безусловно. Но нужно и свою ценность иметь. То есть, если вы просто с потолка скажете цену, да, знаете, как, как в том анекдоте: почему так дорого, да, там сколько стоит там, ваш хлеб. 200 тысяч! Вы боже, почему так дорого? Ну, деньги очень нужны! То есть если так, то, конечно, тогда вы можете рисковать. Но если вы представляете какую-то ценность представляю ценность ваше знания, ваше умение, то это все заключается в проработке страхов. Но опять-таки вы можете представлять какую-то ценность, но у вас, вас сидит комплекс самозванца. То есть да, ну, ну что я, ну вот, ну я, наверное, не самый умный, я, наверное, не самый правильный, я вообще, ну что я могу такое вот рассказывать. Это тоже прорабатывается комплексом названцев. Напишу или пост, или сделаю эфир какой-нибудь, или мини-тренинг проведу что-то. Я все обещаю и обязательно, конечно, сделаю на эту тему, потому что это тоже важный аспект именно в этом вопросе. Так вот, деньги ⁇ это самый легко восполнимый ресурс. Деньги, деньги есть везде, и их можно всегда получить при желании. Их можно заработать, их можно найти, их можно попросить, их можно получить и так далее и тому подобное. А вот уже сумма зависит от вашей внутренней емкости, а эта емкость прорабатывается. Все зависит исключительно от вас. Все внутри. Каждого из нас. Есть же люди, которые находят крупные суммы денег. А есть люди, которые находят маленькие суммы денег. И так далее. Все зависит исключительно от нашего восприятия вот через это место. Самозванец вообще страшная вещь. Да, вот, ну, не страшная. Она, она есть, она э, эта вещь довольно крепкая и сильная, да, но. Совсем можно работать. Я всегда говорю, запомните такую вещь. Каждый человек создан по образу и подобию Божьему. У Бог, Бог может все, и человек может все. Надо только суметь открыть свои ресурсы. Всему можно научиться. Просите у Вселенной, покажи мне, дай мне инструменты, научи, пришли мне учителей. Вы все это получите. Все будет. Всему можно научиться. Так. Итак, что на этом марафоне мы изучаем, что мы прорабатываем? Вот тут как раз изучаются стратегии богатых людей, именно стратегии их жизни, их поведения. И тут мы рассматриваем их привычки, увлечения, качество использование ресурсов тех, какие они есть и другие полезные вещи. То есть вот это вот все в комплексе рассматривается, и вы это все рассматриваете и внедряете в свою жизнь. Есть такое, такая техника, она взята из нейролингвистического программирования. Я... Итак, я начала вам рассказывать, что такое, какие способы есть внедрения стратегий. Это когда вы стратегии тех людей, на которых вы хотите быть похожими, внедряете в свою жизнь, вы остаетесь сами собой, используете стратегии тех людей, которые вам нужны, которые вам подходят, и ваша жизнь начинает играть новыми красками, ваша жизнь преображается. Вы получаете все самое лучшее от жизни. И вот такие вот интересные и важные вещи, которые мы проходим на этом марафоне. Собственно, вот это именно те вещи, которые я точно, досконально изучила. Это то, что вылилось в три прекрасных, больших, крупных марафона. Я повторю, они называются «Расширение финансового сознания». Мы его проводим вместе с Леной Блиновской. Следующий марафон – это марафон «Финансовый ключ». «Энергия. Финансовый ключ. Навыки». Вот такие вот три марафона «Как купить копилку-улитку». Она очень красивая, мне ее очень хочется. Давайте я вам расскажу вообще про эту копилку-улитку. Эту копилку я выиграла у очень интересного миллионера, очень интересного человека, как у него, знаете, как его называют, ну, сам, он такой самый эксцентричный миллионер в Украине, Гарик Рагодский. И эти улитки делаются, ну, он, в общем, имеет отношение к их производству. Вот так вот скажем. То есть улитка от Гарика Карагодского. Она заряжена на финансовый успех и на притяжение денег. Это точно, вот знаете, как подключение к вот этому денежному эгрегору хотя бы маленькой частью. Поэтому я вам рекомендую. Если вы в Украине, то ее легко купить. Если вы в России, то нужно постараться. Как-то так. «Эпатажный Гарик». Да, Гарик эпатажный. Гарик очень глубокий, очень умный человек. У меня, кстати, на странице есть интервью с ним. Можете его найти в «Вечных сторис». Собственно, я еще раз хочу напомнить, что недостаточно отточить только одну грань. Надо работать в комплексе и не над всем сразу. То есть пройдя все три марафона сразу одновременно, это не означает, что ваша жизнь изменится. у кого-то быстрее происходят изменения, у кого-то медленнее, Внимательно относитесь к себе и прислушивайтесь. И проходите марафон один за другим, постепенно, потихоньку. Они идут каждый по месяцу. да, И еще должно пройти время для того, чтобы это стало частью вашей жизни, чтобы это внедрилось в вашу жизнь. Поэтому, в общем, помните о том, что надо рассматривать все в комплексе, а не поодиночке, не все сразу. Ну вот как-то так. Сначала нужно поменять мышление, а все остальное приложится. Деньги станут естественным вашим вот приход денег, да, и станет естественным вашим состоянием, как дышать. Вот это будет ваше естественное состояние. Есть люди, которые рождаются с этим умением. Есть люди, которые живут в таких семьях. И деньги будут сопровождать их всегда, потому что у них изначально такое мышление. Этому можно научиться. Я всегда говорю, все можно починить. Всему можно научиться. Ну вот как-то так. Попытаюсь ответить на ваши вопросы. Их оказалось огромное количество. Я сейчас прямо вот так вот выборочно сделаю. Буду смотреть. Тут на многие вопросы я ответила по ходу нашего эфира. Ну Вот такой вопрос. При загадывании желания, стоит ли рядом писать примерную цифру на это желание или это ограничивает Вселенную? Смотрите, с одной стороны ограничивает, а с другой стороны это может поставить какие-то конкретные вещи. Но я склоняюсь больше, что это ограничивает. Вот, И Знаете, вы, когда прописываете желание, вы пишите на то, что для вас особенно важно, и с чем вы готовы смириться? Например, вот хочу жить в доме на берегу моря, чтобы море каждое утро было видно из моего окна. Вот, например, как у меня из одного окна видно, из другого окна видно. И, допустим, мне все равно, в каком городе это будет происходить. Например, так. Так, вот тоже такой интересный вопрос. Как лучше копить, как лучше копить и жить на съемной квартире или взять в ипотеку свое жилье? Первое. Нужно считать, то есть возможно, что ваша аренда за съемную квартиру будет меньше, чем если бы вы выплачивали проценты. Но если это по-другому, если проценты которые вы выплачиваете меньше чем вы бы снимали жилье тогда конечно же имеет смысл брать в ипотеку в разных городах по-разному в разных странах по-разному очень разные условия есть страны в которых ипотека это очень выгодное вложение прямо вот там за какие-то очень маленькие проценты чуть ли не там полпроцента годовых можно взять ипотеку я знаю в каких-то странах прибалтики, в Бельгии есть очень низкие проценты, и там снимаются налоги еще, если человек берет ипотеку. То есть есть очень выгодные условия для ипотеки, поэтому все нужно смотреть, все нужно просчитывать. Опять-таки, в крупных городах недвижимость становится только дороже, то есть нужно еще учитывать рост цен на недвижимость с годами и так далее. Так, как мыслят богатые люди, как они распоряжаются деньгами, это все в марафонах. Так. Вот еще один вопрос такой интересный. Мне не дает покоя возможность пассивных доходов, но чтобы их настроить, опять же, нужны деньги. Замкнутый круг. Значит, на этот вопрос очень подробный ответ вы можете получить в марафоне «Расширение финансового сознания». Значит, Это ограничивающее убеждение, что нужны свободные деньги. Да, безусловно, они нужны, но рассуждение о том, что их неоткуда взять, вот это вот как раз и есть ограничивающее убеждение. Их возможности эти деньги найти огромные. Для тех, кто был на марафоне расширяющие... «Расширение финансового сознания», я вам даю подсказку. Эти деньги можно использовать из копилки. Так. «Добрый день! Как не идти на поводу балласта, который тормозит и препятствует развитию и получения желаемого?» Вы знаете, все ваша жизнь в ваших руках. Вот первый принцип. Замись с собой, вот за моей спиной. А я...» вот замись с собой. Лозунг, лозунг, моей компании. Вы этот балласт тянете, вы этот балласт несете и вы за него цепляетесь. Только вы ответственный в том. Что с вами происходит? Поэтому не нужно перекладывать ответственность на балласт. Так. Добрый день! У меня маленькие деньги, и практически все время я посвящаю заботе о детях, бытовым делам. Как начать действие? Есть желание, есть идеи, но дальше двигаться не могу. Первое. В психологии нет понятия. Не могу, есть желание, не хочу. А, желание, есть утверждение, не хочу. Покопайтесь, почему вы не хотите делегировать заботу о доме, о на кого-то другого, например, для того, чтобы начать развиваться, как человек-бизнесмен, для того, чтобы зарабатывать деньги. Возможно, скорее всего, чаще всего это могут быть страхи. Проработав страхи, делаете шаг, и все у вас получается. Ну и Шаги нужно делать маленькими ложками чайными. Да? Искусство маленьких шагов. Делайте хоть что-нибудь. Делайте то, что вы можете в тех условиях, каких вы есть. Используйте то, что у вас есть здесь и сейчас. Используйте то, что под рукой не ищите себе другое. Из мультика 80 дней вокруг света. Так. Я в копилку часто залезаю, то на это не хватает, то на другое. Вот это неправильное отношение к копилке, и вот это вот и будет как раз вас тормозить в развитии. Так, «Сестра подарила мне мой долг. Отличный вопрос. Как это влияет на мою денежную энергию?» Мы решили вопрос не деньгами, но сумма несоразмерна моей помощи ей. Смотрите, это, скорее всего, она прошла марафон расширения финансового сознания. Есть там такая техника: подарить долг именно не простить, а подарить это важно. Она закрыла свою финансовую дыру. Как на вас это отразится? Это отразится, это становится полностью вашей ответственностью. Теперь только вы в ответе за то. То есть она закрыла свою финансовую дыру, и ей деньги точно будут прибавляться. Она те деньги, которые вы ей были должны, получит из других источников. Это без вариантов. Это, это прямо вот сто процентов и 100, из 100 проверено всеми участниками марафонов расширения финансового сознания. Из другого источника люди получают компенсацию или же от тех людей, кому кто был им должен, и не отдавали десятилетиями. Вот. А, а вот вы уже можете поступить по своему усмотрению. Но я вам рекомендую серьезно к этому отнестись и закрыть все-таки этот долг перед сестрой, возможно не сейчас, возможно не сразу. Подумайте, как вы это можете сделать посильным для вас способом, или просто дайте себе слово как минимум. Вот, подумайте, какие есть варианты у вас. Ну, ваша энергетическая дыра, она осталась, и ее энергетическая дыра закрылась. Вот так. Uh, попрошу менеджеров отметьте пожалуйста этот вопрос тоже как uh, интересный. Так следующий вопрос следующий вопрос. Вот еще один вопрос. Его тоже отметьте, пожалуйста, как интересный, и я хочу присудить ему какой-то подарок, приз какой-то. «Стоит ли себя ужимать постоянно в потребностях? Например, есть накопление, то есть сумма на всякий экстренный случай, но очень хочется купить себе вещь, которую долго себе не можешь позволить. Стоит ли тратить накопление на это? Или лучше попросить у Вселенной на эту вещь?» Но она может сказать у тебя, видите, так есть накопленная сумма. Вот, смотрите, вопрос огонь и вопрос, который действительно у многих крутится в голове, когда люди не знают, что делать с теми деньгами, которые они накопили. Это, знаете, вот это вот тоже совковое мышление, которое люди тащат из Советского Союза в современный мир. Но а время поменялось, а мышление должно поменяться, а все осталось прежним. Смотрите. Когда вы делаете накопление, там, подушку безопасности, включайте ее в э, энергию, к ней подключайте, такую, что это не на экстренный случай, э, это вот э, замаскированные слова на черный день. Да? Вы это написали по-другому, экстренный случай, для того, чтобы их замаскировать. И я это прямо вот почувствовала. Да? Э, а на тот случай, когда вам подвернется очень интересное и выгодное предложение. Понимаете? То есть, когда вам подвернется, например, квартира почти даром, там, или еще какая-то вот очень выгодная инвестиция, из которой вы сможете получить потом хорошую прибыль. Но не так, что одолжить кому-то эти деньги, да? Пусть эти деньги лежат, пусть они там накапливают какой-то процент, но иметь возможность их снять для того, чтобы вот если вам. Нужно что-то вот приобрести. Но это не касается покупки телефона, или платья, или сумки, да? то есть это то вещи, которая точно будет не, не инвестиционным проектом, да? а проектом, который будет приносить, как, сразу подешевеет, как только выйдет из магазина. Я была на чудесной встрече с Евгением Чечваркиным. Одним из чудесных инсайтов было, это завтрак у меня с ним был. Одним из чудесных инсайтов было, когда мы говорили о том, что во что стоит вкладывать деньги, почему он открыл магазин, он в Лондоне сейчас живет, и открыл магазин Вина дорогого вина эксклюзивного у него там один из самых чуть ли не крут может быть и даже и самый крутой магазин в мире вина вот есть люди которые его не знают погуглите очень интересный человек вот и он сказал вот нужно он исходил из того чтобы торговать тем что когда ты это покупаешь в закупке это становилось только дороже, а не дешевле. А что это может быть? Это могут быть картины, это может быть вино. Да? Вино только дорожает с каждым днем, а не дешевеет. Я подумала, елки, ну какой умный подход, да? какой классный человек, какой шикарный подход. Это означает то, что он не прогорит в этом бизнесе точно. Понимаете? То есть вот... Ну, вот, да, начала отвечать на один вопрос и пришла на пример, который Женя привел вот, в плане того, что когда ты покупаешь вино, ты становишься от этого только богаче. Или когда ты покупаешь произведение искусства, ты становишься только богаче. Оно не упадет в цене через какое-то время, оно станет только дороже. А когда ты покупаешь что-то другое для перепродажи, оно может испортиться, оно подешевеет, оно там, требует какого-то определенного ухода и так далее. Там вопрос про экологичность Жениного бизнеса, задайте этот вопрос ему. Я не могу отвечать за Женю, ну, за его поступки. Да? То есть я даже не уловила вопрос, честно говоря. Да, так вот. Когда вы захотите купить себе вот это вот, хочется купить себе вещь, которую долго себе не, может, не можете позволить, накопите на нее, отдельно копите на вот это вот экстренный случай ваш, о котором вы говорите. Пусть это будет покупка квартиры или хотя бы парковку купить. Я не знаю, где как в каких городах, в Одессе парковка это очень выгодный бизнес. Покупаешь парковку и сдаешь ее и не паришься. Вот лайфхак вам какой такой. Вот, а э, на эту вещь, которую вы хотите, например, там какую-то, ну, вот, эксклюзивную сумку какую-то очень дорогую, которая стоит почти как, как квартира или как парковка, отдельно на нее накопите. Не нужно брать деньги оттуда, что может принести вам прибыль. И опять-таки, знаете, думайте о пенсии еще. Вот, вот что еще важно. Почему мы говорим о деньгах? Зарабатывать это все, конечно, хорошо. Вот зарабатывать здесь и сейчас, пользоваться этими деньгами в своей жизни там, и так далее. А вот э, думайте о том, как вы будете жить, когда вам будет 70 лет. Захотите ли вы работать? Когда вам будет 80 лет, в конце концов, как вы будете жить, вы будете на кого надеяться? Ну, то есть вопрос очевиден. Займитесь собой, думайте о себе в вашем послезавтрашнем дне. Поэтому эти вещи очень важны. Прокачайте свою вот эту вот финансовую мышцу для того, чтобы ваша жизнь была достойной на протяжении вот, все время. Когда все ломается, деньги начинают утекать, да, это знак, что вы не туда идете. Это, это да. Но опять-таки, все в контексте. Нужно смотреть. Может быть, и проверка но чаще всего это значит, что вы делаете что-то не то. Финансовая успешность это ответ Вселенной о том, что вы все делаете правильно. Если вы что-то, если вы, у вас происходят потери в деньгах, это значит, что вы первое подумали что-то не то, второе сделали что-то не то, третье сказали что-то не то. Намерения у вас возможно были какие-то неэкологичные. И тогда оба вы теряете. И поверьте, что потеря денег это самое лайтовое наказание, которое придумывает для нас Вселенная. Так, как расширить финансовый сосуд? Приходите к нам на марафоны. Вот еще один хороший вопрос. И, наверное, пожалуй, я отвечу еще, может быть, на один из ваших вопросов. Будем завершать. Зависит ли доход мужчины от женщины, которая рядом с ним, и наоборот? Тоже классный вопрос. Я вот те вопросы, которые попросила отметить, мы э, посоветуемся с, э, с, вернее, я их еще раз перечитаю. Я подумаю, кому какому вопросу э, присудить какой приз. Выберу, выберу все-таки три вопроса э, и, э, определю, кому какой приз достанется за какие вопросы. Этот вопрос тоже из этой же серии очень интересный. Смотрите, я считаю, что расход зависит от того, какой мужчина или женщина рядом с мужчиной или женщиной. Есть существует мнение, что женщина должна вдохновлять мужчину на подвиги, чтобы он был добытчиком. Что-то в этом есть. Это зависит от того, какие у вас взаимоотношения. И за каждым мужчиной, безусловно, стоит какая-то женщина, которая вам помогает. Точно так же, как и за успешной женщиной стоит мужчина. Да? Но не всегда эти энергии равны, и не всегда они зависят друг от друга. Займитесь собой. Прокачивайте свою собственную финансовую энергию. Я за то, чтобы у каждого человека была своя финансовая энергия, чтобы бюджеты были раздельными. Это не означает, что каждый друг от друга скрывает свои доходы. Нет! <космех> они могут быть совершенно, и должны быть, наверное, если это семья, могут быть прозрачными, да, и это может быть взаимообмен. Но каждый должен понимать, что это мои деньги, а это вот не мои деньги. Почему? Потому что, когда есть два человека, каждый со своей финансовой энергией, то тогда финансовая энергия каждого человека укрепляет, одна укрепляет другую. А если работает только один человек? Если только он один является источником финансовой энергии в семье, то тогда эта финансовая энергия распыляется на всю семью, и она ослабевает. Я не говорю о том, что женщина обязательно должна работать. Тоже очень внимательно на это обратите внимание. Я говорю о том, что даже если женщина не работает, занимается домохозяйством, занимается детьми, у нее все равно должна быть своя собственная финансовая энергия. Пусть в таком случае муж выделяет ей определенную сумму денег, о которой они договорятся, и это будут ее деньги. Вот ее финансовая энергия. С ней можно работать, ее можно приумножать. Она может ей сама распоряжаться, и тогда будут две финансовые энергии в семье, понимаете? То есть вот нужно к вот этим вот вещам относиться вот со взгляда такого, что я опора сама на себя. И, и мужчина тоже, я опора сам на себя. Безусловно, есть ответственность. Я взяла ответственность за семью там, за то, чтобы ее содержать, или женщина взяла ответственность. Часто это ответственность за детей. Бывает, что и за мужей. Муж, например, потерял трудоспособность, да, или там просто женщина больше мужа зарабатывает. Это бывает, и ничего плохого в этом нет. Вот. Поэтому от того, какой человек рядом, от того, какой спутник, скорее зависит, сколько денег сохранится и как эти деньги приумножатся. Вот, ну, и, Соответственно, расходы будут зависеть. А вот доход ⁇ это уже все равно внутреннее состояние каждого человека. Вот так. Так. Муж всем открыл карты, и детям, и мне, и сам все пополняет. Ну, главное, чтобы вы знали, что это за деньги, откуда они берутся, сколько они весят и как вы ими распоряжаетесь. Не просто пользуйтесь этими деньгами, потому что вам насыпали, а взять ответственность за эту вашу финансовую энергию. Там-там еще убежал. Как правильно благодарить Вселенную за то, что, например, у знакомых появилась вещь, о которой ты мечтаешь, ну так и благодарите. Посмотрите мое видео на моем YouTube-канале, которое называется ⁇ «Из все пропало, в опоперло ⁇ Техника благодарности очень широкая, очень емкая, и там я очень подробно рассказываю, как этим пользоваться. Можно брать деньги из копилки на обучение себя? Нет, нельзя. Ну, то есть, можно все. Другое дело, что цель какую вы ставите. Копилка это для приумножения денег, а не для того, чтобы потратить их. Зависит ли денежный поток от кармы человека? Ну, поскольку я далека от эзотерики... Я все-таки утверждаю, что денежный поток зависит от того, как человек здесь и сейчас проживает свою жизнь. Если он осознает свои уроки, возможно, карма тянется из каких-то прошлых жизней, и человек проходит какие-то уроки. Но если эти уроки повторяются в этой жизни, и если он с ними встретился, и если он их пройдет, то, безусловно, он исправит свое финансовое положение. Ну, вот как-то так. Я все равно возвращаюсь к классической психологии. По поводу благотворительности, обмен энергией или это слив энергии в виде прикрывания своей вины. Знаю, ты поддерживаешь социальный проект Гарика. Я не только социальный проект Гарика поддерживаю, я очень серьезно отношусь к теме благотворительности. Благотворительность должна быть осознанной, когда вы знаете, кому вы помогаете, зачем вы помогаете, почему вы помогаете. Благотворительность это один из способов приумножения своей финансовой энергии. Но это должно быть из глубокого внутреннего отклика, именно из, исключительно из, своих, из своего внутреннего побуждения. Вот. И ни в коем случае нельзя деньгами сыпать в разные стороны, то есть вот когда вы бездумно раздаете деньги на благотворительность, это может быть прикрывание своей чувственной вообще за благотворительностью очень много решается, прикрывается комплексов и каких-то болезненных состояний. Вот. А прежде чем заниматься благотворительностью нужно ответить себе на вопрос, почему я это делаю опять-таки сколько я готов тратить в месяц именно на благотворительность. Это ни в коем случае не должно быть в ущерб вам и вашим близким. То есть благотворительностью можно заниматься тогда, когда вы можете помочь как минимум себе или помогать той суммой, которая является для вас незначительной. Если эта сумма для вас не превышает 10 рублей, вот больше 10 рублей тратить и не нужно на благотворительность, потому что иначе вы можете свой энергетический баланс сбить. Как правильно давать деньги в толк, если не можешь отказать? Учитесь отказывать. Это очень сильно дырявит вашу финансовую энергию. Дорогие все, я благодарю вас за то, что вы были на сегодняшнем эфире. Я очень надеюсь, что я ответила на ваши вопросы. Подписывайтесь на мой аккаунт в инстаграм «Калантерная Анна», Подписывайтесь на мой YouTube-канал «Калантерная Анна». Вы можете там найти огромное количество ответов на свои вопросы. У меня огромное количество бесплатных материалов, которые вы можете использовать в своей жизни, которые уже вас прокачают. А если вы захотите прокачаться на более высоком уровне, то вы всегда можете прийти на мои марафоны. Сейчас в запуске бесплатный марафон, который называется Займись собой, который предварительная длительность которого будет 10 эфиров. Эфиры выходят раз в неделю в канале Телеграм. Ну, в общем, вы об этом можете подробно почитать у меня в постах. Подписывайтесь, заходите на марафон. Он интересный, он абсолютно бесплатный. Я никогда за него не возьму никакие деньги. Это мой социальный проект. Ну, вот как шаг благотворительности. Я благодарю вас за внимание и до скорых встреч. С вами была Анна Калантерная. Пока!